Проверил ход строительства южного обхода Канска. Наш город очередной раз посетил председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов. С момента его последнего визита здесь многое изменилось. Прибавилось техники и строителей. Напомним, в последний раз общественник посещал объект в декабре 2022 года. Тогда работы у сооружения нельзя было назвать активными. Непосредственно у переправы был замечен только один крановщик. Еще несколько единиц техники работало у кучи. Судя по всему, на гравийной смеси. Но, как нам рассказали сами строители, в момент Приезда съемочной группы и общественника, рабочие находились на заслуженном отдыхе. В плане того, что вы приезжали тогда во, во время перекура, и работы велись, и ведутся всегда, и до сих пор ведутся, и все успевается в срок. А как может быть перекур в 9 утра? В 10. В 10. 10? Да. У вас Это регламентировано, и... да. Просто вы до этого по-другому говорили. Мы ну, сейчас реально видим, что здесь только вот забетонирована половина, так сказать, моста тепловиками накрыта, да, и постепенно бетонируется, правильно? Я как бы не буду выяснять. если с этой стороны моста видны работы на самом объекте, а также на подъездном пути к нему, то вот с другой стороны все как будто замерло. Дороги нет, да и сама конструкция, по мнению общественника, далека до завершенного вида. Сделан только вот тот кусочек со стороны Красноярска, до моста мост еще заливается, вот тепловики мы видим, стоят. Как таковых работ зрения до ноября 2023 года неизвестно. Напомним, строительство южного обхода планируют завершить в ноябре 2023 года. Началось его возведение еще в 2017. И сроки переносили уже несколько раз по разным причинам. Новую двухполосную дорогу, а это 18 километров пути, с нетерпением ждут жители Канска. Ее появление позволит вывести весь транзитный транспорт за пределы города и снизить нагрузку на городские улицы. Но вот случится ли долгожданное событие данной осенью, нам остается только надеяться.